Здравствуйте! Рассмотрим пути, способы и приемы поиска работы и их особенности с учетом нозологии нарушения. Пути, способы и приемы поиска работы могут быть рассмотрены в порядке их применения для трудоустройства. Рассмотрим, какие шаги необходимо делать инвалидам с целью трудоустройства. Первый. Понимание, что найти работу реально. Без выходных ситуаций не бывает. На практике доказано, что люди с инвалидностью успешно работают по удобному для них графику из дома или в организациях. Оцените свои возможности. Если у вас есть возможность занимать хотя бы полусидячее положение, двигать руками, слышать и видеть, или видеть, работу найти можно. Вы одушевитесь. Второе. Начните с официальных источников. Обратитесь в центр занятости. Количество вакансий в Центре занятости возрастает. Работодатели обязали предоставлять сведения о наличии вакансий в службу занятости. Данный путь устройства на работу очень привлекателен. Существуют государственные программы по трудоустройству граждан с ограниченными физическими возможностями, а значит в Центре занятости вам обязаны помочь. При поддержке госорганов в организациях и на предприятиях Создаются специальные рабочие места для инвалидов, а сами учреждения при этом получают налоговые льготы. Организация обязана обеспечивать специальное оборудование рабочего места для инвалидов и свободный доступ к месту труда. В случае отсутствия вакансии запишитесь на курсы переподготовки, чтобы освоить новую профессию. Работа для инвалидов третьей группы может найтись в сфере обслуживания и торговли. Работа для инвалидов второй группы – это должности операторов персонального компьютера, бухгалтеров, диспетчеров. Для посещения службы занятости возьмите с собой трудовую книжку при ее наличии, паспорт, документы об образовании и документы, подтверждающие инвалидность. Параллельно с сотрудничеством с биржей труда введите поиск работы на дому. Изучите объявления в газетах, в интернете, в других средствах массовой информации. Из дома вполне можно работать торговым или рекламным агентом. Можно рассмотреть сетевой маркетинг, который не требует вложения финансовых средств. Возможность работать оператором онлайн-магазина «Такси». Подумайте, какие функции вы можете качественно выполнять и разместите в средствах массовой информации объявления с предложением своих услуг. Например, при наличии необходимых знаний можно предложить репетиторство. Сейчас все больше распространяется онлайн-репетиторство с использованием skype технологий Даже помощь в подготовке домашнего задания школьникам очень актуальна. Обратитесь к бирже фриланса. Даже если у вас нет необходимых знаний, умений и навыков, помните, всему можно научиться, было бы желание. На биржах фриланса можно заработать не только написанием текстов, здесь можно продать уникальные фотографии, подрядиться верстке и дизайну, здесь найдется работа даже для инвалидов первой группы, была бы возможность управляться с компьютером. Можно изучить спрос на изделия ручной работы и начать мастерить. Существуют специальные сайты хейтмен работ, картины, вышивка, бисероплетение, выпечка – многое находит своего потребителя. Изучите сайты организаций, на них, как правило, размещаются те вакансии, на которые долго не могут найти работников. Каждый способ поиска работы имеет свои преимущества и недостатки. Поиск работы через сайты и порталы по трудоустройству. Преимущества. Услуги предоставляются бесплатно. Это место, где сосредоточено наибольшее количество потенциальных работодателей. В помощь сделаны конструкторы резюме. Возможность осуществлять поиск из дома. Возможность поиска и размещения информации на большом количестве ресурсов, что увеличивает шансы трудоустройства. Возможность настройки уведомлений, чтобы не пропустить информацию. А также минимальные временные сроки. Существенных недостатков практически нет. Поиск работы через кадровое или рекрутинговое агентство. Преимущества. Учитываются все требования соискателя к работе. Качественная оценка соответствия соискателя-работодателю и наоборот. При обращении в рекрутинговое агентство услуги будут оказаны бесплатно. Недостатки. Кадровые агентства берут плату за услуги и не гарантируют положительный результат. При трудоустройстве через агентство агентству выплачивается серьезное вознаграждение. Происходит удлинение сроков трудоустройства из-за включения в данный процесс посредника. Поиск работы по объявлениям в печатных средствах массовой информации. Преимущества. Не требует существенных затрат. Отражены вакансии, актуальные для определенной территории. Недостатки. Наличие большого количества замаскированных объявлений сетевого маркетинга или мошеннических предложений. И предложения, как правило, низкооплачиваемых вакансий. Следующий способ – это поиск через доски объявлений. Преимущества – возможность случайно найти нужную вакансию, возможность найти работу, не требующую опыта и квалификации. Недостатки – высокая вероятность наткнуться на объявления мошенников. Нужно помнить, что серьезные компании, как правило, не размещают свои объявления на досках, Исключение составляют доски с объявлениями на самом предприятии. Поиск работы через сайты компаний. Преимущества. Вакансия в той организации, где вы действительно хотели бы работать. Возможность попасть в кадровый резерв. Отсутствие рисков мошенничества. Недостатки. Не все вакансии публикуются. Поиск работы через службу занятости. Преимущество. Идет трудовой стаж, осуществляется выплата пособия по безработице. Практически исключены риски мошенничества. Существует заинтересованность работодателей в поиске работников на вакансию. Недостатки. Вакансии, как правило, низкооплачиваемые и с непривлекательными условиями труда. Необходимо вставать на учет и регулярно посещать отмечаться на бирже. Поиск работы через родственников и знакомых. Преимущества. Высокая вероятность попадания на желаемую должность. Недостатки. Не у каждого есть родственники и знакомые, способные и готовые помочь в трудоустройстве. Чувство долга перед тем, кто поможет устроиться на работу. Поиск работы через социальные сети и форумы. Преимущества. Возможность виртуального общения с работодателем, его представителем, а также возможность размещения рекламы своих способностей и возможностей. Недостатки. Редкая работа работодателей через социальные сети. Высокие шансы столкнуться с мошенниками. Итак, отнеситесь к поиску работы с осторожностью так как, к сожалению, людей, желающих нажиться на чужих проблемах и бедах, очень много. Не верьте обещаниям быстрого и легкого заработка. Отказывайтесь от тех работ, где предлагают сначала заплатить, а потом трудоустроиться. Порядочные работодатели не требуют от работника вложения денег в свой бизнес.